А всем привет, ребята, с вами я, Ильшат Возлыв, это канал дэви У меня, я постригся. Ну да, если что, я постригся, зацените мою прическу, пишите комментарии, нравится ли вам или нет. Я просто ходил в сегодня в парикмахерскую Так что, пишите в комментарии. ребят, давайте мы сделаем хотел бы 100 подписчиков на моем канале, я буду рад. 100. Когда мне будет лет 17, либо 16, я там буду. Ну, 18 там. Я буду снимать. Ну, может быть, на улице видеоролики буду снимать. У меня может быть новый. У меня новый телефон, скорее всего, будет. Качество будет лучше, а тут. Короче, э... мы должны этот за год набрать 100 подписчиков. Я, я вас уверен. Вы же сможете, ребята, здесь вы сможете. Ну вот. Спускайтесь внизу. Видите кнопку подписаться, да? Видите кнопку внизу подписаться? Превратите ее красную в серый. Сделать, чтобы он был серый. Все. И колокольчик нажмите поставить. Все. Будет вообще круто. Давайте мы реально 100 делаем, сто добьем Короче, а, ладно, не суть. 100 подписчиков, короче, и мы да, и мы и я сниму кру крутое видео. Годный контент я сниму. Посмотрим. Вот. У меня и был друг. У меня еще сейчас он друг. Я даже не знаю, что сказать. Короче, это влог. Да, зовут сказать начальник. Это влог, либо второй, либо первый, либо третий. По-моему, это второй влог у меня на моем канале. Так что, этот. Вы знаете наверняка э, Рейвена, да? Вот. У mm него -hmm. канал YouTube, этот. его сам YouTube, наверное, удалил. Либо я удалил, либо Ютуб. Я... У меня есть у него канал, точнее, аккаунт уже нет. У него подключ... подключ... подключено просто. Сейчас... Я просто курсор хотел добавить в видео, но случайно я его удалил просто. Нажал на эту кнопку и удалилось. Так что. Вот такой у нас короткий, короткий влог у нас будет. Так, что еще сказать по поводу? Вот, вот не судите строго, типа у меня этот. Сейчас посмотрю, я на своем канале сейчас. то, вот, а что этот не судите типа посмотрите я вот добавил раз два три, нет, раз два три четыре сейчас четырнадцатое видео я добавил потому что Рема удалил просто видео не знаю просто так удалил прикольнуться решил просто так что вот я добавил теперь у меня все как обычно Так, что еще сказать по поводу этого влога не знаю может я сниму еще влоги типа там у меня брат близнец может будет не знаю посмотрим еще короче посмотрим я вас прошу пожалуйста сделать у 100 подписчиков реально. нажмите кнопку подписаться и все все, что нажать на эту кнопку. Можно, можете лайк ставить. Ну, а вот подписаться это самое главное. Да. Так, что еще? Мы сейчас, у, меня сейчас, у меня сейчас на канале 63 подписчика. Я просто сказал, что друг впервые на моем канале. Сразу говорю. Извините, что это говорю просто. Я не грустно, я не грущу, я просто так говорю просто. Запинаюсь в каждом слове. Значит ну, тут кладить. Так. Не прощать эти видео. Это видео, кстати. так кстати, не забыл. Не прощать эти видео. Это видео год назад было. Год назад. Даже не год, это уже два года скоро будет. Это в августе было снимал. Он удалил мои памятные видео. Память. Ну, сейчас я их добавила обратно. Ну, блин, Ренплей просто реально. Ну, зачем мне на него подписываться? Ну, если вы хотите, подпишитесь просто, я вам говорю. Ну, все, что сказать. У меня, у меня есть свой сайт. Ну, вы это, найдите это видео, которое я сайт добавил, оставил, Там переходите там. ничего нет там, про игр там. Так что мерч будет потом, когда мне лет 17 будет, посмотрим. Пока что мерча вы не увидите. Увидите, когда 17 лет будет. смотрим. Ну что, с вами был Дэви. Точнее, Ильшат это канал Дэви Плей. Всем удачи и всем пока-пока.